Всем привет! Наталья Подольская наконец призналась, что действительно беременна во второй раз. Певица опубликовала фотографию в купальнике и продемонстрировала уже не маленький животик. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», подписала снимок Наташа. Фанаты тут же завалили звезду поздравлениями. Некоторые также выразили надежду, что на этот раз у Натальи будет двойня. Как известно, у Подольской есть сестра-двойняшка. Юлиана первый раз стала мамой в том же году, что и Наташа, но на пару месяцев позже. Она родила сразу двух девочек – Настю и Сашу. Сестры Подольские называют своих детей «наши тройняшки» из-за маленькой разницы в возрасте. Напомним, у Владимира Преснякова и Натальи Подольской уже есть один совместный ребенок – сын Артемий которому в этом году исполнилось 5 лет. У певца также есть старший сын от отношений с Кристиной Арвакайте. Никите сейчас 29 лет, он также уже женат. И, возможно, в ближайшие годы сделает Преснякова еще и дедушкой.